всем привет с вами суперсоник сегодня мы снимаем реакцию на видео минифанде 2008 гравно рыба версии скинами и стендов 2 ой ты <laughs> Блин, смешно. So? <laughs> <Yes, please. coughs> <coughs> Вау, классный скин. Но этот принцип Тоже классный. Тоже no, <laughs> классный, кстати. Yes, ah, Да, смешное видео. <связано> Кстати, это я еще посмотрю видосы, где этот человек сказал на ускорен челюсти. Лейс, шидин. Лейс, крупнее. Смешно. Чипка просим. Что? <смех> <это>? <смех> Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Кстати, еще подписывайтесь на мини-пакек 2008.